Я Зарипова Ирина Рустамовна. Обращаюсь к министру внутренних дел колокольцева Владимиру Александровичу, генпрокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу и председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. 23 марта 2022 года я обратилась в администрацию президента Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Генпрокуратуру Российской Федерации против противоправных действий руководства казенного учреждения Сургутского клинического туб, э, тубдиспансера, диспансера, где работал до гибели мой сын, 27 марта трагически погибает мой сын Сагадеев Фанис Флоритович, который ехал в отпуск из Сургута в Башкирию. Схема ДТП полностью сфальсифицирована. Техническая экспертиза полностью сфальсифицирована. И мне вот 8 месяцев уже отказывают в расследовании и возбуждении уголовного дела, так как я считаю, что мой сын был убит, Имею доказательства о невиновности моего сына, так как дело закрыто по статье 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, с которым я категорически не согласна, так как имею доказательства, что было совершено убийство моего сына. Прошу вас помочь в расследовании и возбуждении уголовного дела, наказать виновных в трагической гибели моего сына.